полностью, значит, под вот этими глобальными корпорациями, глобальным предиктором, как его еще назови, теневое государство и так далее, да, мировое правительство, шансов нету, все управляется, все наши там, министры, все управляется оттуда, мало вот так вот щелчок, значит, и нас не станет или с нами делать все что угодно, рыбаться поздно, осталось накрыться простыней ползти поползти на кладбище. И я помню, понимаете, сейчас вот вы слушать мои слова, ну так, бла-бла-шоу, да? А вы вспомните, тогда энергетически, эмоциональная атмосфера, которая вокруг нас создавалась, была очень похожа на ту, которую пытаются создавать сейчас. Безнадежности, некой обреченности, нехватки ресурсов, э, некий эмоциональный ущерб, удар, ну, что вы тогда знаете, когда беспомощность, потому что, э, ну, во-первых, ну, то есть, что может один человек против государства? Вот я помню, как я сколько там, три месяца я точно не ездила в Москву, потому что надо было получать QR-код, я принципиально сказала, что я его получать не буду, соответственно, Москвы для меня не стало, да, это длилось только три я помню как были закрыты все бассейны и кучу всего что было перекрыто в доступ просто принципиально и никто не знал откроют ли снова эти бассейны когда их откроют будет ли возможность каких-то путешествий сейчас другая история с путешествиями но тогда вы помните как сужался как отменяли поезда как как закрывались страны потому что Потому, Потому что, что там, там типа все плохо с этим самым вирусом и так далее. И, и вот это нагнетение энергетически, эмоционально, э -э -э очень сильно по рисунку, то, что очень, очень сильно я бы сказала, абсолютно идентично созданной сейчас ситуации. Причем за время спецоперации она создается уже второй раз. Эта история уже была, когда мы достаточно резко, если помните, ушли из-под Киева, ушли с, с, с очень серьезной территории, назвали тогда это все перегруппировкой войск, но вот это вот все, что мы все просрали, зачем ребята погибли, и общем, и так далее, это все тоже звучало. Тогда это удалось достаточно грамотно группировать, остановить, и, мы ну, понимаете, мы учимся, и они учатся, и я, я бы сказала, сказала что э, вот сейчас, сейчас я напомню вот эту историю, вы просто, просто эмоционально вспомните, я говорю, сейчас это уже, мы, мы уже в реальности, в которой э, ну, нас не расстреляли за то, что кто-то не привился там, да? те, кто-то привились, остались живы, то есть мы оказались в такой реальности гораздо более благоприятной, счета, которая информационно нагнеталась. Если вы думаете, что это само собой рассосалось, я уверена, что это не рассосалось само собой. Были очень серьезные выборы людей, были и изъявления, некой критической массы. Было много тех, кто согласился с этой реальностью, и было много, кто не согласился. И как раз вот этот пик пробуждений, кто, понимаете, Земля скакнула в своих вибрациях, как-то пробудила большее количество людей или еще и люди, оказавшись в некой грани жизни и смерти, когда а, неизвестно, там, да, что будет в будущем, а, вообще будет ли иметь смысл жить а, в той форме, которую там, на, нам пытались предлагать. И, или вот этот всплеск энергии человеческой подтолкнул пробуждение Земли. Я думаю, это процессы взаимосвязаны. Но на данный момент, а, да, новости про количество заболевших фоном у нас идут. Но, я не знаю, я думаю, что вы тоже чувствуете, что вот эта партия вот этих вот, как их даже не знаю, культурно назвать, она, ну, немного у нее сейчас, ну, теряет она ресурсы, она прилично потеряла. Не весь, но достаточно для того, чтобы говорить о том, что этот сценарий в россии не сработало дальше что то что он не сработал в россии очень серьезно остановило его в мире и мы сейчас что наблюдаем мы сейчас наблюдаем, что то что было уготовлено для нас начинает играться для его потому что таково слушать было надо сценарий запустить надо по массе причин есть очень много умных уважаемых людей мужчин которые все это с цифрами аналитически выкладывают Моя сила немножко в другом, поэтому я думаю, что вы вполне в курсе всех этих историй. Я хочу сказать о другом. Вот поскольку название сегодняшней эфира громкое, да, там слово прогноз, вот прогноз надо делать на основании чего-то, фактов очень много. Обратите внимание на ключевое, что пытаются сейчас с нами сделать. То же самое, что происходило. Вот в этой глобальной игре, которую назвали корона. Причем обратите внимание, если мы говорим о том, что Елизавета в это время уже не было в живых, шла борьба за власть и будущее Земли, а верхушки лишилась вот это вот кажется, я не знаю, там, ну, глобальный предиктор, еще раз у них много названий, да, но вот верхушки не осталось, достойный, замены, по крайней мере, неоспоримый, у них, судя по всему, тоже не нашлось, все претенденты оказались либо слабыми, либо не дали друг другу занять это место. Очевидно, что все это время шла очень серьезная драка за ту самую корону. Зачем же было сажать всех на локдаун и а, укалывать да, как, как не в себя? Я считаю, что это напрямую связано с, самой, с теми самыми частотами Шумана, с тем самым пробуждением духа э, ресурсов э, э, человека и Земли. И это требовалось пони, максимально понизить вибрации искусственным путем. Это значит, что другие технологии уже не срабатывали. И чтобы сохранить хотя бы иллюзию власти, хотя бы над частью мира, претендовали они, конечно, на все, было необходимо массово понизить вибрации. А сейчас вот у нас как будто все все забыли. Вот этот синдром Ханечка, один из моих очень нелюбимых, я это наблюдала еще на Украине, когда люди забыли, что они голосовали за сохранение Украины в составе Союза, буквально за следующее же лето, даже меньше, через пол-лета, в разговоре там, с знакомыми, у них были вот, вот эти вот глаза, глаза то, что я говорю, вы помните результаты, там, что какие-то там 87-90 с чем-то процентов проголосовали за то, чтобы остаться в Союзе. Это было нарушение, было изъявления. По референдуму не имел права к врачу подписывать этот документ. Вот ну, вообще, как бы, я уж молчу, что это там, территория российская, но хотя бы по этому факту там было серьезнейшее нарушение. И, и меньше, чем через лето умные люди образованные этого не помнили. И э, когда тогда э, шла ма массовая укализация, я, например, очень почувствовала, я напоминаю, наверняка многие те, кто меня сейчас смотрит, помнят это, что стало труднее ездить на дорогах. Было ощущение, что появилось много людей, как-то умственно более ограниченных, то есть нормальный Русский, российский водитель, да, это водитель, который, у которого нет такой вот проложенной одной единственной прототонной дорожки по навигатору. где-то срезать, где-то обойти, где-то дворами, где-то медленнее, где-то быстрее исходя из ситуации. И вдруг некое такое вот для меня это было бы немножко похоже на зомби апокалипсис, некие такие алгоритмичные движения, появилось много машин, едущих медленнее потока которые ну, не поддавались на какие-то там уговоры, да, не выступали левые ряды и так далее. А, и не только я, но и связывали это с, с, как раз с этими прививками, с тем, что на какое-то время ущерб сознания, ущерб восприятию был такой, что очень сильно сужалось поле восприятия, сужалось. Прошло время, и сейчас это, во-первых, ну, присутствует, но ну, трудно сказать, такие же люди всегда были, а, а, вернулось это число к тому, что было до пандемийное стало ли больше либо люди адаптировались вот знаете я бы сказала что как будто это как-то вычистилось а, у нас же тоже много много а, там привиток, да? да мы не знаем чем то же самое не то же самое можно только догадать но а, то что там а, в Европе в Америке а, кололи очень серьезными а, вещами которые точно не про здоровье да, да и у нас подозрения были очень серьезные высокая смертность от прививок а, и что это то есть земля вычистила какие-то эти вещи то есть что конкретно произошло когда-нибудь мы с вами узнаем но я точно напомню, как человек который тоже себя ощущал на неком краю я помню свою позицию что я понимаю что есть вещи на которые нельзя соглашаться ни при каких условиях, ни за что. Дальше теряется смысл жизни. Если от этого отказаться, то оставшаяся жизнь, вот рамки оставшейся жизни, да, они делают бессмысленную эту самую жизнь и проще уйти тогда. Но! А будет ли куда возвращаться? А если сейчас согласиться было на это, тоже неизвестно, тоже непонятно. И я понимаю, что ну вот, мы своей группы, да, и что очень многие люди очень мощно вложились в то, во-первых, остановили вот это эмоционально-психическое воздействие, нагнетание, что мы все умрем, все плохо, шансов нет, против нас все деньги мира, все злодеи мира, все государства, там, я не знаю, и так далее, и так далее, то есть еще некие там какие-то э, мистические огромные силы, против которых вообще, против слова, нет приема это было, во-первых, понижение, попытка понижения вибраций а, людей максимально, да, и прививки плюс психическое нагнетение, помните эти гробы прекрасные, а, эти а, массовые а, соревнования по кто быстрее гробов, ян под гробы накопает, это же, вот все, это же было прекрасно, вот, это все транслировалось и транслировалось а, на психику, на душу, чтобы появилось вот это ощущение безнадежности, тоски, там, -то, опустить руки, какое-то уныние, да. И было понятно, что главное это помнить, если Земля повышает вибрации, понимаете, коны, вообще божественные коны, коны нашей земли, они очень мудры. Если мы отказываемся умирать, то мы не умрем. Если мы понимаем, зачем мы живем, и мы выбираем путь, куда мы идем, ради чего мы живем, мы будем жить, и эта цель начнет реализовываться. Есть очень простой принцип. Вот прям, э, это вот аксиом-аксиом, где внимание, там движение, там энергия, там работа. Куда направлен наш взор, если он направлен в сторону того, что мы оставили сейчас изюм, а там люди, которые нам поверили, которых пытают. А, и, и кто же мы такие, если мы не смогли а, выполнить свои обещания а, и, и так далее, и так далее. Чувство вины, а, чувство уныния, чувство беспомощности. А, потому что далеко не все могут там, бросить все, пойти а, а, защищать а, а, те идеалы, которые... И вообще нашу жизнь, да? А, и никогда, никогда не было, чтобы все это делали, да, но ну, если в тылу ну, никого не останется, тоже ничего хорошего. Кто-то просто молча ушел уже там, но вы понимаете, ведь а, а, для того, чтобы а, у них все получалось, им нужна моральная поддержка, им нужно, чтобы здесь люди понимали, что это наша земля, это наш мир, мы не хотим ничего плохого. Мы хотим жить по усторам завета наших предков на нашей земле, по тем а, а, а, принципам, на, на том уровне отношений. Вот китайцы же не зря говорят, Россия предлагает справедливое мироустройство. Справедливое мироустройство это же вообще идея фиксирования русского человека, за справедливость-то ну, можно и жизнь отдать. Это такая высшая ценность. Высшая ценность. Родина, родная земля. Если мы живем ради этого, не важно, чем мы занимаемся, не знаю, там, мастер-классы повышенники проводим, где-нибудь там, мы, не важно, чем, мы, мы находимся в своем потоке, мы будем спокойны, на нас будет распространяться защита, и вот то, что я сказала, что коды нашей земли очень справедливы, когда мы спокойны, вот как бы это... Что-то плохое вы сами лично замышляли, что-то плохое в сторону кого-то разрушительное делали, кого-то обижали, но обижали попросить прощения. Если нету, да, если этого нет, если вы себя чувствуете вполне в силе и вправе, задайте себе вопрос, а зачем тогда так транслируется, вот зачем так сейчас разыгрывают эту карту, что все зря, что все зря. В том, что я обратила внимание впервые в прошлый раз так не было в этот раз достаточно много э, здравых мыслей на тему того что ребята сохраняйте спокойствие ваше спокойствие это минимальный вот то что нужно для того чтобы все было хорошо вот, в сегодняшнем эфире есть слово метафизика метафизика это не мистика да? это не магия а, это, это именно физика, которая, ну, ну, каких-то больших, больших процессов, процессов. ну, да? да, что такое метафизика, Мета, да. сверх, а ну, и физика, это физика. То есть, а, а, есть, они происходят, и то, что заложено у нас генетически от наших предков, это суть, это, это, это метафизические понятия, а, которые... А, вот как устроено, какие иконы вообще заложены в наше мироустройство. Прошлый эфир был про деньги, понимаете. Я не знаю, насколько мне удалось донести вот эту мысль, что когда вы живёте, что называется, посредством, еще как-то, ну, грамотно управляете денежным потоком, формируете свое будущее образами, не циклитесь на деньги, а, а направляете энергию на ту, куда вы идете, что вы хотите, то а, вы попадаете в родовой поток, вы попадаете в коны земли, вы начинаете быть совибрационны. Это дает силу, это дает защиту, это дает прирастание добра. Да? Это, вот, достаток, состояние достатка дает первично вот это. Те мысли, те действия, которые выбивают человека из вот этого состояния, их надо поймать, это не все, что человек думает. Поймав это, отказавшись действовать согласно этим мыслям, человек может быстро попасть вот в этот вот жилительный поток ресурсов, источников, возможностей. То же самое сейчас. Аналитику, особенно мужчины, да, чьи, ну, там, я тоже читаю аналитику, там, читаю, что происходит, где там, следят за событийным потоком, и... и там говоришь, ребята, надо признать, это позор, это провал а, а, вот там, с изюмом, да, просто честно скажите, что это там никакая не перегруппировка, не перегруппировка это провал. Да на основании ничего это все делается, на основании того, что вот сегодня а, прекрасный пост был у а он иногда просто все-таки такой умеет попадать вот, тоже в суть, в поток. У него сегодня какой-то пост коротенький, где он сфотографирован с каким-то священником который там на войне и он говорит и это не первый раз это мысль звучит уже много раз что все происходит по нашим грубо говоря по, карме, по нашим грехам какую-то карму где-то мы сами должны отработать может быть индифицировать более себя точно да ну, и может быть люди на этой территории если вы вспомните кадры там пололетней давности то когда у людей спрашивали то многие были такие издумья в кармане ну посмотрим, посмотрим, чего вы тут пришли, чего мы не знаем, вот как вот как вам ну, ну вроде бы вы на нас вроде ничего плохого, и кормите и вроде ничего плохого а, Ну не знаем. То есть, когда человек понимает, что вот я за лынку Украину там умру, а вот как бы москали пришли и все там, для него очевидно, он так не будет делать. Человек, который ждал русских, потому что он считает, что русские вот, концептуально там имеют представление о том, что тут происходит. Он тоже так себя не будет вести. Значит, это что? Это, это позиция, которая противоречит конам, нашим родовым конам, конам нашей земли. И понимаете, тут не про хороший, плохой, правильный, неправильный. Это, это про в душе каждого человека. И почему вот спокойствие, я напоминаю, потому, потому что, что у меня такой джейл, джейл постоянный еще раз повторю, предыдущий сценарий 2020-2021 абсолютно интенсивно было нужно спокойствие это точка ноль это точка стабилизации когда понижение вибраций прекращается человек начинает хотя бы иметь возможность попадать в поток сегодняшнего дня который есть у земли земля вибрирует на частоте, в которую теперь уже человеку надо попадать. Потому что вибрация в 60 Гц – это высокие эмоции. Это эмоции служения, благородства, служение ну, состоянию высокого духа. Это, это состояние вселенской любви а в нем и святым-то не всегда, ну, то есть это, это сложно находиться, это очень высокие состояния, спокойствие хотя бы дает возможность оставаться, то есть ну как не терять полностью вот эту связку с, с Высшим, а все, что ниже, вот это транслирующееся, то есть я по крайней несколько дней, даже если не смотреть новость, вот ощущение ударов таких солнечных сплетений, с попыткой это прям провалу, знаете, как будто вот такая рука так раз, вот называется, за, за кишки и, и, и вниз. Вот это ни в коем случае нельзя. На чем бы это ни было, это не обязательно там э, на спецоперации, хотя э, просто у нас же сфера она общая. Поле мысли русских людей, оно общее. И оно максимально совпадает с полем, с ноосферой Земли. И э, если каждый из нас, вот мы сейчас кто там, с кем, с кем я сейчас разговариваю, разговариваю да, через прямой эфир, если мы, такое внутреннее решение, так, первый раз вдох-выдох, у кого есть ощущение напряжения солнечного сплетения, внимание, солнечное сплетение, туда, э, внимание, дышим солнечным сплетением, задача убрать полностью напряжение из этой зоны, восстановить свое состояние, выровнять свои поля, свою энергетику и э, уже дальше Подумать о хорошем, о том, ради чего сейчас все это делается, да, куда мы идем. Наконец-то мы перестаем быть колонией. Это происходит на глазах. И вот сейчас же видно, что одна из самых сложных, это там даже было не освободиться от каких-то а, внешних. Я, помните же наверняка этот кайф, когда тот да. же Лавров начал да. говорить а, «Не наши уважаемые западные партнеры, да?» а, Сменилась немножко ри риторика, когда пошли а, эти знаменитые высказывания, когда а, там, тот же Путин или кто-то из наших начали называть вещи своими именами. А почему они не могли делать раньше? Не потому что они этого не понимали, а потому что не было у нас такой возможности, потому что были полностью подчинены. И то, что сейчас скрывается там, в той же армии проблемы, знали же про эти проблемы, но сделать было ничего нельзя. На каком основании брать одного генерала, если они там, я не знаю, все, еще через одного такие. А сейчас эти, то же самое делал Сталин в Великую Отечественную войну. Если помните, были в частности реабилитированы некоторые генералы, которые сидели и там чуть ли уже не приговорены были к смертной казни совершенно заслуженно, потому что они пошли на сговор с немцами, они были, были доказательства предательства то эту тему изучал, есть очень серьезные документы, никого из них просто так не сажали, там было очень серьезная доказательства, потому что мы же с до этого дружили очень с немцами и а, предложения, которые делались, я думаю, были во многом похожи, потом там были генералы, которые еще из э, революционные да, как, как, как, ну, тут все было сложно и а, одни из Некоторые генералы, которые были еще из Белой Армии, потом а, были замечены предателями, потом воевали, воевали честно с, на стороне Советского Союза и а, большие победы их руками были достигнуты. Не раскидывался никто кадровым составом, но вопрос качества кадрового состава. А, и это при том, что и так были очень серьезные чистки. И если бы они были больше, вообще бы там были трудности с офицерским составом. А, не зря так много фильмов, вот эти молодые лейтенантики, которые не обстреляны, зеленые, ну вот кто-то не успели их обкатать, те дети, которые уже выросли в этой идеологии. Сейчас не будем про то, кто там правильный, неправильный, а про то, в какой ситуации оказалась наша страна в тот момент и что сейчас идет. Самоочищение оно не может быть быстрым, никаким приказом, никаким законом это не не, не убирается. А, э, я напоминаю, что по приоритетам а, война является нижним приоритетом военных действий. Да? То есть, если есть возможность решить вопрос каким-то более высоким уровнем, он решается. Мы начали спецоперацию вынужденно, потому что действительно уже на всех остальных уровнях не решался вопрос. Уже было понятно, все санкции уже были... Вы помните, все эти пакеты санкций, введенные буквально на следующий день? Почему? Потому что они уже были подготовлены, они запускались бы в любом случае. Произошло бы это или нет, все равно бы это все было запущено. Если бы не было спецоперации, невозможно было бы наши контрмеры обоснованно запустить. Спецоперация изменила правила игры, поменяла расклад на поле. И, и, и то, что сейчас двигается, это двигается на всех уровнях. Опять, не буду про политику, про то, что сейчас нам нужно выдержать экономическую игру, и тогда мы победим, там, да, и Евросоюз нам на коленях проползает. Вот, вот давайте вот без этого, не в том смысле, что у меня нет своего мнения, оно есть, я не считаю это то, чем имеет смысл сейчас загружать ваши головы. Куча аналитиков этим занимается. Что я хочу сказать? Вот эта картинка, сценарий глобальной игры 2022-2023, вот не хватает э, циферки лета, потому что планировку нам периодически выдают, что, какой период будет, э, будет двигаться. Задача каждого человека э, непростая, но реальная. Продолжать как минимум сохранять спокойствие, верить в свою землю, в свое, в свое руководство, в руководство нашей страны, верить в себя, что мы не моральные уроды, не, еди, не дегенераты, не вот эти биороботы с цифрами вместо имен, да, вот этот весь, не вот этот все бред. Не одевать это на себя. Очень много этого летит на самом деле, даже если вы не смотрите, не читаете всех этих новостей, то, что называется на тонком плане, на сфере, это все может чувствоваться и давать некое угнетение. Вот а, в данный момент уныние воистину смертный грех, спокойствие, вера, выстраивание своего будущего. А, хорошо, а вот станем мы а, одной из ведущих держав мира, вы же понимаете, ну вот как бы откуда сейчас Европа, там -то, а, Америку тоже валят достаточно серьезно. Сознательно их же хозяева, это понятно. Да? У, у нас все сделано для того, что у нас практически не вырастет ни электроэнергии, ни продукты. Мы абсолютно там практически обеспечены, мы нашли союзников, которые компенсируют, то есть, как бы есть подстраховка. То есть, что касается выживания, да, чтобы мы прошли этот период, сделано очень много для того, чтобы мы могли сидеть в интернете, приговорить мне включены почти все лампочки. Вот, и рассуждать о, о судьбах мира. А, поэтому а, нужно строить свою жизнь. Мечтать и думать о том, какая страна, а, а, как будут жить наши дети. Надо продолжать. Вот, какие-то вещи, там поднятие флага российского. Я мечтаю, что вместо российского триколора, который был нам навязан в Ласовске, да, к нам вернулось наше исконное знамя я за красный знамя, если честно. Это достаточно древний цвет, это не только большевики его взяли до этого, тоже он фигурировал. Есть еще несколько цветов, присущих исконно нашей земле, которые символизируют нашу цивилизацию, нашу культуру, идентифицируют нашу уникальность мировую. Да, так же, как э, она должна быть в любой э, цивилизации. Э, там такое поле непаханное. Что мы хотим? Как себя ощущать? Э, э, в каких домах жить? На, на каком транспорте перемещаться? Я вот жду, например, э, реализацию обещаний Владимира Владимировича лет 5-7 назад он заявил о том, что было бы здорово в России свою телепорты. Телепортацию я лично поддерживаю, запрашиваю, она решит много вопросов. Вот. Я за всякие там летающие машины, я за абсолютно экологическую пищу, за жизнь на земле, за разумное использование современных технологий, чтобы люди вернулись к общению душевному, духовному, общению друг с другом. В моем детстве, например, которое прошло в военном городке, каждый праздник, почти у каждого подъезда под гармонь собирались люди на лавочке, пели, плясали. И это было само собой разумеюще, это естественная форма общения. И даже если кто кому не знал, вот легко было подойти к любой компании, начать подпевать или танцевать, зажигательные русские песни, это было естественно. А, много чего сейчас можно накидать вот этот образ. У меня есть свою, у вас свою, у каждого <свят> свое. Из всех этих форм будет собираться вот тот поток, в котором, а, понимаете, ведь, а, вот то -то -то, <свят> тот образ жизни, не зря же говорят, потому что, ребят, мы в полушаге от того, что с Европы холонут кучу беженцев, но в полушаге от этого от а, тех, кто не хотят всего того. Ну, да, мы пока что у нас этого всего тоже много, но то, куда мы сейчас двигаемся, я хочу, чтобы мы продолжили двигаться, чтобы наша земля очистилась от тех противоестественных а, не знаю, садомистских, античеловеческих а, форм а, взаимодействий, которые нам навязывались 30 лет. И я хочу, чтобы а, наша земля процветала, и мы на этой земле процветали. И а, у нас если есть добро, принять живые души, которые не согласны оставаться в том, по-хорошему, Европу тоже потихонечку надо спасать, но чем лучше будем жить мы, тем мы будем притягательнее, интереснее вспомнить, на чем Америка принялась, на, на американской мечте, на образе да, того, что любой человек может приехать в Америку, имея три цента в кармане и стать миллионером, пути для всех открыты общество равных возможностей, в котором от, от каждого по способностям, каждому по потребностям и так далее. Вот все, что я сейчас набрасываю, это только чтобы вы немножко покрутили, что вам отзывается, что не отзывается. Давайте немножко помечтаем. Давайте пустим энергию в будущее, светлое, счастливое. Друзья мои, где внимание, там работа незаметно, путем понижения вибраций, условно говоря, темные изымают эту человеческую энергию и направляют на формирование жуткого общества абсолютного рабства. Это видно и по фильмам, и они уже не скрываются, и высказывания на эту тему куча. Наша задача – не давать им энергию, думать о том, а что хотим мы, не вестись на эмоциональные провокации, наше дело правое, победа будет за нами победы я понимаю не, не там кого-то создавить а победа это свободная русская земля с счастливыми людьми, живущими на ней когда каждому дается, есть возможность жить, зарабатывать создавать семьи воспитывать детей чтобы все это развивалось вот. и так далее и так далее и так далее и вот это будет победой понимаете это будет а, вот все будет иметь смысл и спецоперация и много еще чего чтобы ни одна капля крови ни один погибший ни одна судьба сломанная а, а что их мало до этого ломали еще больше не была зря для этого наши Души, духи, наши ресурсы, наши силы, соединяясь с потоком земли, направить на формирование того будущего, которое есть в сердце у каждого из нас. Даже если оно почему-то не совпадает, но вот тут вот, внутри самое главное, самое основное. И если говорить вот опять это слово, которое я сказала, прогноз, почему слово метафизика, потому что <кх> это сильнее кучи других вещей. Я, Я могла бы вообще другим путем пойти по, по сегодняшнему эфиру, например, по логике, да, очень много накидать фактов. А, но такие вещи можно найти, для меня это было сегодня не главное. Главное – это напомнить, что будущее зависит от того, что вы сегодня выбираете, что вы выбираетесь завтра, каждую минуту, послезавтра, если каждый день. Вы хотя бы просто себя успокаивать и, и, и направлять внимание, хоть ненадолго, но в то светлое будущее, ради которого сегодня мало же просто освободиться, перестать быть колонией финансово экономические культурно там, и так далее, этого мало, надо еще на этой вот уже совсем нашей земле, используя совсем наши ресурсы да, полноправно, еще и построить такую жизнь. Который, который всем, будет, всем будет хорошо. которому будут эти развития, Который будет соответствовать нашим заветам наших предков. которые будет соответствовать земле нашей матушки. И пойдет то, что заложено изначально. Для чего человек на земле. Человек дает идеи развития. Двигает землю. Земля двигает, поддерживая человека. Взаиморазвитие. Пробуждение не просто выживания, а становление человека Бога, Бога-человека, с большими полномочиями, вселенскими полномочиями. В каждом из нас заложен этот потенциал. Все вот эти игры, особенно с низковибрационными энергиями, для того, чтобы у нас не осталось ни сил, ни внимания, ни возможности, ни времени, думать об этом, двигаться туда. Я предлагаю не играть в эту игру, а в игру, что аз здесь живая божественная душа, которая пришла в этот мир. Да, что-то, может, мне и надо было там отработать. Но я выбираю двигаться путем созидания, счастья и любви. Строите, приумножайте своей жизни вокруг, искать таких же, обмениваться этим, и будет нам всем счастье. Вот такой прогноз, да. И, и это неминуемо, понимаете? При такой позиции, вот это самое светлое будущее неминуемо, причем еще в нашей жизни. Когда-то, когда я а, в предыдущий кризис коронавирусный что-то такое говорила, а, иногда было ощущение, что люди, ну, спасибо, что морально поддержали, но вот все равно непонятно, что будет. Сейчас немножко я ловлю такие энергии. В прошлый раз справились, и в этот раз справимся. Потому что вы не знаете своей способности, своих сил. Их столько, достаточно, чуть больше просто повернуть внимание в сторону добра и созидания, в сторону ответственности за свой уровень эмоциональных энергетических состояний. Иногда чуть-чуть со скрипом переключать себя на то, что называется позитивное мышление или образное мышление, прокладывание пути вперед. И... Неминуемо, неминуемо, это корни мироздания. Неминуемо начнет развиваться именно тот сценарий, в котором с каждым днем наша жизнь становится все прекраснее, прекраснее счастливее с каждым днем. Добрый час, с вами была Дмитрий Смолков. Пока-пока.